Добрый день, друзья! Сегодня с вами Владимир Кусяжнюк. Вы находитесь на канале Йога Чести. Знаете, бывает такое ощущение, как будто бы э, тело одно, как будто вообще нету души, как будто нету никаких эмоций, как будто что-то совсем не так происходит. А, вот ты где! Давай быстрее, проходи! Скорее, уже бы включили камеры! давай давай быстрее Ох. так друзья рад приветствовать вас на канале йога чести с вами снова владимир кусяжнюк сегодня мы поговорим с вами о таких проблемах как боль в спине знаете иногда тело Иногда тело, даже если душа уже в теле, все равно возникают какие-то проблемы, и всегда очень тяжело заниматься йогой или вообще какими-то физическими упражнениями, когда у вас что-то болит. И сегодня мы с вами как раз и подумаем над тем, как же заниматься йогой, если у вас возникли какие-то боли в спине. Скажу, друзья, сразу... Я не говорю о тех болях в спине, когда у вас произошло смещение межпозвоночного диска или грыжа образовалась, или какие-то очень серьезные проблемы, которые требует медицинского вмешательства а иногда даже хирургического мы сейчас с вами поговорим о том когда у вас где-то пережала мышца где-то защемило немножечко нерв где-то еще какие-то недомогания где-то вам просто тяжело в спине и вы не можете выполнить какие-то асаны это конечно же касается женщин мужчин мужчин за 40 наверное или даже за 30 в любом случае у нас сегодня будет йога, друзья, не для детей да, не для 18-летних подростков, а будет йога для совершеннолетних, но в то же время для начинающих. Давайте друзья начинать сегодня очень простой комплекс дело в том что когда у вас защемляет спину, Тогда очень тяжело вообще в принципе проворачивать таз вперед. Когда защемляет нерв, то хочется спину немножечко как-то так провернуть. У нас тут есть внизу в позвоночном отделе такой природный лордоз, и хочется этот лордоз еще сильнее как бы увеличить. Почему это происходит? Потому что эти мышцы у нас слишком напрягаются, подвержены спастики, да, они спазмируются и поэтому их хочется немножечко укоротить, чтобы было легче. Поэтому, друзья, что нам нужно делать? Нам нужно поворачивать таз вперед, но делать это очень и очень аккуратно. Начнем с того, что мы с вами сначала провернем тазом в одну сторону и в другую сторону. В одну сторону и в другую сторону. Я скажу вам сразу, друзья, когда у вас резкая боль в спине, то, конечно же, вы не начнете заниматься сразу йогой, но если у вас такая сонная боль, такая тянущая боль, неприятная, которая не дает вам хорошего настроения, как будто у вас тело без души, то тогда, конечно, вот такая йога, такая профилактика с помощью йоги вам как раз и подойдет. Мы расставляем ноги немножечко подальше, но стараемся, чтобы ступни были параллельны друг другу. Сгибаем обязательно наши колени. Да? Если мы будем наклоняться с вами и у нас полностью прямые ноги, то это еще сильнее скажется у нас на растяжении наших мышц. Сгибаем колени, сгибаем спину, округляем и потихонечку опускаемся вниз. Опускаемся вниз хорошенечко. За счет того, не за счет того, что мы растягиваем мышцы спины, а за счет того, что мы сгибаем с вами колени. И мы переходим в одну сторону и переходим в другую сторону. Очень аккуратно и очень медленно. Пытаемся выпрямить одну ногу, пытаемся выпрямить другую ногу. Поднимаем таз наверх, если получается, пытаемся разогнуть ноги. И затем снова сгибаем и ставим наши руки на колени. Выпрямляем спину настолько, насколько это возможно. И проворачиваем ее в одну сторону и в другую сторону. Я думаю, не лишний будет сказать, что внимание у вас, конечно же, должно быть полностью в спине. То есть, в принципе, когда у человека болит спина, он ставит руки себе на спину. да, Он как будто хочет вот этими энергетическими каналами эфирными из наших рук немножечко согреть спину. Мы делаем то же самое, только вместо рук мы используем свои ментальные ощущения. Ну, ментальные ощущения то есть мы с помощью ума смотрим и чувствуем, какие у нас возникают чувства и ощущения, конечно же. Да, с одной стороны... С другой стороны. Не нужно делать каких-то советских упражнений, когда мы там проворачиваемся в одну, в другую сторону. Очень аккуратно сделали опору на коленях, в одну сторону провернулись, и в другую сторону провернулись. Наклонились полностью вниз, поставили одну ногу назад и снова провернулись в одну сторону, и провернулись в другую сторону. Провернулись в одну сторону. Провернулись в другую сторону. Поставили колени на пол и провернули тазом в одну сторону и в другую сторону. Конечно же, амплитуда не должна быть огромедной. Достаточно настолько, насколько у вас получается. Отлично. Поставили ногу другую вперед. Да, если вы левую ногу вставили, то теперь правая нога. И то же самое: повернулись в одну сторону. Провернулись в, в другую сторону. Аккуратно сгибаем полностью спину, округляем спину, расслабляем мышцы в поясничном отделе нашего с вами позвоночника. Аккуратненько подходим вперед и здесь пытаемся опустить таз как можно ниже. Снова поднимаем, опираемся на руки, снова опускаемся вниз, снова опираемся на ноги. На руки. И здесь мы хотим с вами подняться. И это зависит от того, насколько вам неприятно делать эти упражнения. Конечно же, очень хорошо, если мы просто возьмем и поднимемся с прямыми ногами. Но бывает так, что и так не получается. Поэтому надо согнуть колени и аккуратненько, как бы шагая руками, подниматься наверх. Здесь мы с вами застынем где-то в промежутке. Заметьте, мои ноги примерно... 5-10 сантиметров друг от друга ступни и колени. И тоже я пытаюсь провернуть в одну сторону, в другую сторону. Отлично! Поднимаюсь вперед, где-то до середины. Где-то до середины. И здесь я снова пытаюсь сделать этот тест со своей спиной. Я пытаюсь провернуть свой таз вперед и немножечко его расслабленно отклонить назад. Снова вперед и снова назад. Снова вперед и немножечко по кругу в одну сторону, если получается, конечно, и в другую сторону. Отлично, поднимаемся наверх. Если мы ощутили, что нам легко в этом положении подниматься, попробуем еще разок. Опустились, поставили руки на колени, расслабили полностью спину и поднялись. Если у вас получается, попытались полностью наклониться вниз, согнули колени, выпрямили колени, насколько это возможно, и повисели на мышцах спины. Да? Мы не касаемся руками пола, мы висим на мышцах спины. Да? В одну сторону чуть-чуть слегка подняли плечо и в другую сторону подняли плечо. Отлично. И такими вот поступательными движениями, зависая в какой-то из асан несколько секунд, мы с вами поднимаемся наверх. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся наверх. Отлично. Затем, друзья, мы делаем то же самое, но нужно еще сделать прогиб назад. Конечно же, я не советую вам, если у вас болит спина, делать чакрасану, то есть становиться на мостик. Но при этом легкий прогиб должен быть. Для этого нам подойдет кобра, друзья. То есть Буджангасана или поза на животе. Поднимаем руки вперед, поднимаем плечи, поднимаем руки наверх. И здесь только из плечей мы с вами опускаемся назад. Да, только из плечей мы подня, опускаемся назад. Не нужно из поясничного отдела наклоняться. Только плечи наклоняются назад вперед. Снова назад. Отлично. Поднимаемся на носочки и пытаемся в одну в другую сторону пошататься. И также делаем это упражнение, так называемая пальма, пытаемся покрутиться в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Опускаем руки, опускаемся вниз, сгинаем полностью колени и отбрасываем свои ноги назад. Я не очень уверен, что если болит спина, вы сможете прыгнуть в упор лежа, но если получается, можете это делать. Опускаем колени вниз, опускаем наши тазовые кости, тазовые кости, те, которые подвздошные, да, вы знаете. И пытаемся руками отталкиваться наверх. Наклоняемся вниз, снова отталкиваемся вперед. Наклоняемся вниз, отталкиваемся вперед. Здесь, друзья, устали и опустились до середины, прижали максимально локти к спине и провернулись в одну сторону, провернулись в другую сторону, в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Снова парочку раз сделали, да, такая динамическая асана. Не зависаем. Вот в этой положении кобры мы не зависаем с вами. Мы постоянно опускаемся вверх-вниз. Вверх-вниз. Отлично. И еще один прогиб. Это наш с вами свинкс. Мы устраиваем наши локти под плечами. И то же самое в одну сторону проворачиваемся, в другую сторону. Но когда мы с вами проворачиваемся, мы не просто смотрим в одну сторону. А мы пытаемся когда плечо опустить, а другое плечо провернуть. Да, мы опускаем плечо вниз в одну сторону. И в другую сторону. Когда мы это делаем, то включаются больше косые мышцы спины. Да? То есть не те, которые обычно зажимаются и болят, а те, которые в основном никуда не спешат и поэтому никогда не болят. Опускаемся снова вниз, насколько это возможно. Конечно же мы поднимаем наши плечи и поднимаемся снова наверх, но уже в свинксе. Здесь, друзья, опускаемся вниз и легко поработаем ногами. То есть мы поднимаем одну ногу, поднимаем другую ногу. Отлично. Опускаем наши руки вниз и делаем еще раз кобру. В одну сторону провернулись, в другую сторону провернулись. Отлично. Поднимаемся снова на колени и опускаемся вниз, растягиваем спину. Да, Это упражнение не для отдыха, это упражнение для растягивания мышц спины. Перешли снова в кобру. Снова таз потянули назад. Когда мы с вами полностью наклонили живот к бедрам, можно, конечно же, провернуть в одну сторону, в другую сторону. Отлично. Снова переходим в кобру, поднимаемся наверх и здесь делаем волнообразные движения. То есть мы опускаем голову, поднимаем спину, поднимаем таз и снова возвращаемся в другое. Снова поднимаем таз и снова возвращаемся обратно вниз. Отлично. И, конечно же, переходим в собаку мордой вниз. Собака мордой вниз отличное упражнение для того, чтобы разработать все мышцы спины. И если вам тяжело, если больно, то, конечно же, не нужно делать какой-то классический вариант. Хотя бы можно немножечко сделать эту перевернутую асану, чтобы голова была не так слишком внизу. Следите за тем, чтобы ступни у вас были параллельные и проворачивайте тазом в одну сторону, проверните тазом в другую сторону. Согните одну ногу и потяните пятку другой ноге к полу. С другой стороны то же самое. Когда вы тянете другую пятку, вы сгибаете колено, чтобы было легче. Тем самым у нас будет с вами растягиваться какая-то одна икроножная мышца и тем самым легче будет сбалансировать и контролировать. Отлично, снова подтягиваем колено вниз, растягиваем спину и в другую сторону растягиваем спину. Эти все упражнения больше профилактика и подходят конечно же тем, у кого спина болит или пытается болеть периодически. Смотрите, чувствуйте, ощущайте, насколько вы можете делать кобру. Да, пытайтесь провернуть тазом в одну сторону, в другую сторону, чтобы не было никаких болевых ощущений. Снова переходим мы в васану, которая называется у нас прогиб кошки. Поворачиваем таз вниз, голову опускаем вниз. Проворачиваем таз наверх, голову поднимаем наверх. То, что называется прогиб лошади. Отлично. Снова мы делаем с вами кошку. И теперь мы не делаем кошку. Мы устраиваем наши ноги на подъемы. Поднимаем наши ноги. И если тяжело, то конечно же сгибаем их. Если более-менее все улучшилось, можно подшагивать руками аккуратненько наверх. Отлично. Сгибаем немножко колени. Поднимаемся снова наверх, упираемся как можно сильнее в наши колени, живот устраиваем между бедер и выгинаем спину. А таз у нас уходит в легкий лордоз и голова идет наверх. И снова округляем. То же самое, как будто мы делаем прогиб кошки и прогиб лошади, только уже в положении стоя. Да, делаем это парочку раз. И затем округляем спину, выпрямляем колени. И медленно, медленно, медленно поднимаемся наверх. Поднимаем руки наверх, тянем макушку наверх. Расслабляем полностью спину, расслабляем полностью плечи, расслабляем полностью руки и опускаем их отлично сейчас друзья еще раз с вами чувствуем насколько у вас болит спина насколько она улучшилась насколько сложные асаны вы еще можете делать если вы можете впрямо стоять это уже очень хорошо не сгибая колени это уже очень хорошо и тогда можно делать еще какие-то практики я вам очень советую делать практику солнечного круга, сразу после этого сделать еще один солнечный круг. Но если вы вдруг чувствуете, что вот как бы лучше, но как бы не особо лучше вроде бы и стало, что-то как-то улучшилось, но как-то не такого суперэффекта не произошло, тогда перед тем, как вы сделаете практику солнечного круга, я вам покажу еще один маленький заход на некоторые упражнения. Да, для этого мы с вами снова сгибаем колени, полностью расслабляем свою спину, пытаемся ощутить центральный поток и пытаемся сделать то же самое, как мы делали физические упражнения, то же самое я имею в виду не те же упражнения, а тоже движение телом, да, то есть тоже прохождение аккуратно вниманием по мышцам спины. Но теперь подключаем с вами энергетику, а именно эфирные каналы. Эфирные каналы, как я уже объяснял в видео эфирное тело, у нас они поднимаются наверх до крестца. Здесь у нас они из крестца идут до плечевых каналов или идет центральный, задний центральный канал идет у нас наверх. Да, или задний-серединный канал. Да, мы поднимаем энергию наверх, и ощущаем ее в крестце. То есть берем наши руки, кладем их к себе на крестец, чуть-чуть выше, ну или там, где у вас болит спина, наклоняемся вниз и аккуратненько проходим в одну сторону и в другую сторону. Мы прокручиваемся как бы, но прокручиваемся не так, как мы делаем в спиральной волне, а мы прокручиваемся как бы тазом. То есть мы прокручиваем таз, у нас одно колено согнуто, а другое колено полностью выпрямлено. В одну сторону и в другую сторону. В одну сторону и в другую сторону. При этом постоянно ощущая свою спину, постоянно чувствуя, как у вас расслабляются или напрягаются мышцы спины. Наклоняемся снова вперед, сгибаем снова колени. И здесь мы как будто хотим поднырнуть, мы как бы тазом вперед уходим, а сами округляем спину назад и обратно то же самое мы уходим назад как будто бы наклоняемся вниз выпрямляем колени если не получается так да, мы как бы двигаемся по волне но при этом наше внимание концентрируется полностью в мышцах нашей спины или там где у вас болит в одну сторону и в другую сторону если вы ощущаете эфирные каналы, вы можете это также сделать с эфирными каналами. То есть подняли до того места, где у вас болит, и опустили энергию снова по ногам вниз. Подняли энергию снова до того места, где у вас болит, и опустили энергию вниз до ног. Отлично. Пару раз так сделали. Мы как бы законсервировали свои мышцы. И ощущения в спине у нас, конечно же, стали намного лучше. Но, друзья, я очень... Люблю заниматься йогой и всем вам очень это советую. Но я сразу вам скажу, что это не значит, что если у вас полегчало на 2-3 секунды, то надо срочно бросаться и делать какие-то супер лотосы на руках или прогибы назад. Будьте очень осторожны и очень аккуратны. Только регулярная и постоянная практика поможет вам в том, чтобы оздоровить свое тело и снова его восстановить в прежний режим. Ну, конечно же, мы с вами замыкаем нашу практику солнечным кругом. Как я уже говорил, это мы с вами делаем руки наверх. Если вы не знаете, как делать солнечный круг, посмотрите, пожалуйста, видео на нашем канале, которое называется «Солнечный круг», где я подробно объясняю абсолютно все нюансы солнечного круга. Также можете посмотреть или вместе со мной сделать Челлендж, который мы сделали, 2542 асаны, по-моему, там 2500 асан мы с вами сделали. Это было 108 солнечных кругов. То есть именно священное число 108 и именно солнечных кругов, друзья. На два часа растянулась наша практика. Пожалуйста, подключайтесь к этой практике и вместе со мной осознавайте, как она хорошо влияет на вас. И то же самое для левой стороны. Мы делаем практику солнечного круга, ощущаем, как у нас с вами мышцы спины активируются и, конечно же, деактивируют различные болевые ощущения. В другую сторону. Здесь у нас левая нога идет вперед. Да, вот когда вы делаете это движение, очень внимательно следите за спиной, потому что это как бы вы прям полностью используете мышцы спины, чтобы у вас не возникало никаких болевых ощущений. Потому что мы делаем это упражнение обычно с таким толчком. Да, то есть мы не аккуратно поднимаем ногу, а используем прямо толчок. И чтобы не было никаких неприятных ощущений. Поднимаемся наверх, благодарим, конечно же, солнце за то, что оно есть, согревает нас своей энергией. Опускаем руки, благодарим землю за то, что она сделала нас, за то, что она кормит нас, и дает нам пропитание и любовь. Друзья, я очень советую вам, чтобы ничего у вас никогда не болело, тело ваше не старело, но, к сожалению... Должен вас разочаровать, что тело действительно стареет и люди даже иногда умирают. Но в любом случае, друзья, я советую вам с практикой йоги быть всегда очень внимательным. И это даст вам здоровье, это даст вам любовь, это даст вам счастье в вашей жизни и, конечно же, даст вам хороший тонус вашего организма. А я на этом пункте прощаюсь с вами и желаю, чтобы вы поступали, друзья, всегда по совести, жили честью и оставались на канале Йога Чести, занимались вместе со мной. До следующих встреч, друзья, на канале Йога Чести.